Да. Так, начну рассказ. Я представляю компанию ОТП-банк. ОТП-банк входит в международную финансовую группу ОТП-групп и является лидером рынка финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. В России ОТП-банк это кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг. Что хочется отметить, что ОТП банк является лидером именно посткредитования и занимает четвертое место. Посткредитование это вид потребительского кредита, который выдается непосредственно в торговых точках. Помимо этого у банка есть и отделения, они представлены по всей территории России от Калининграда и до Владивостока. В банке обслуживается более 2 миллионов клиентов и работает 7 тысяч сотрудников. Я работаю в банке недавно, два месяца, два месяца как на позиции менеджера по развитию каналов коммуникации в дивизионе розничного бизнеса. Вот как раз таки недавно дивизион объединил себе два бизнеса, это POS и отделение банка Network. Цели и задачи как раз таки проекта связаны с этим, с объединением. Сейчас присутствует разобщенность команд внутри дивизиона, низкая вовлеченность сотрудников и у них нет вообще неформальных мероприятий для общения. Цель ⁇ это повысить уровень внутрикорпоративного взаимодействия между командами. И задача ⁇ это создать положительный климат внутри дивизиона, сплотить команду, мотивировать сотрудников и фиксировать достижения команд. Целевые аудитории. Их, получается, всего четыре. Это сотрудники как раз-таки двух бизнесов POS и Network. Сотрудники IT-команд — это те, кто придумывают все продукты, все реализовывают. И, естественно, четвертое — это руководители дивизиона. Они лидеры бизнеса и помогают бизнесу двигать вперед и мотивировать сотрудников на новые достижения. Как раз-таки у руководителей дивизиона на данный момент нет механизма вообще взаимодействия сотрудников, они не общаются с ними, и благодаря встрече с сотрудниками в формате открытого диалог они смогут отвечать на вопросы сотрудников и также транслировать планы на будущее. Далее как раз-таки есть проблема между разобщенностью командами, IT-команды, пост команды посткоманды и Network. Для них будут организованы мероприятия, которые будут нацелены на налаживание взаимодействия. Также мероприятия будут анонсироваться с помощью там, корпоративных соцсетей, почты, корпоративного портала и так далее. Так, далее перейдем к плану мероприятий. Во-первых, мы разработаем план, согласуем бюджет, создадим рабочую группу, проведем опрос на определение именно текущего уровня взаимодействия между командами, запустим корпоративные активности, а далее подведем итоги и соберем обратную связь, опрос качества взаимодействия. Какой будет план мероприятий? Во-первых, это будет командообразующие мероприятия. Задача, как раз таки, сплотить команду, укрепить дух. Будет организован выездной тимбилдинг в двух форматах. Командная игра и спортивные соревнования. Это будет также второе мотивационное мероприятие. Для признания достижений сотрудников будет сессии в формате «Открытый диалог», где руководители смогут отвечать на вопросы сотрудников, а также будет происходить ежеквартальное награждение для признания достижений сотрудников и мотивации. Будут также и развлекательные мероприятия для того, чтобы создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе, ежемесячно будут тематические ивенты и игры до угощения, различные тематические праздники, день пиццы, день фруктов и проведение игр неформальных, а также для того, чтобы снять напряжение и познакомиться в неформальной обстановке, будет проведен новогодний корпоратив. И... Мероприятия, направленные на налаживание коммуникаций, это, во-первых, проведение дни открытых дверей, мероприятия, где каждый отдел будет представлять и себя и рассказывать о своей работе они отделы в общем <laughs> распределяться помесячно и в конце года будут подведены итоги какой отдел лучше себя представил рассказал о себе тем самым как бы команды будут понимать кто чем занимается и также это будет помогать, налаживать взаимодействие в коллективе. Будут организованы стратегические сессии, конференции, деловые игры на применение также деловых навыков в работе и совместного взаимодействия. Будет также с целью того, чтобы люди обменивались опытом, знакомились, будет создан такой механизм кофе Talks, рандомайзер, куда сотрудники смогут, не знаю, желающие познакомиться с кем-то, записаться, рандомайзер запускается, выпадает пара, и сотрудники могут встретиться и пообщаться друг с другом, это может быть и топ-менеджер, и там, продавец первой категории, пообщаться, в общем, такой инструмент очень полезен для совместного вообще знакомства, взаимодействия и обмена опытом между сотрудниками. И также будет поддержка неформальных связей это деловые обеды и завтраки именно для руководителей там, дивизиона, чтобы они смогли там, сбиться по целям, по достижениям, по планам работ. Вот такой предложен. Календарь мероприятий, вот как это будет выглядеть э, в целом на год. Э, команда проекта. Э, э, это руководитель дивизиона, который, в принципе, как бы продвигает э, и... Э, хочет реализовать этот проект, это менеджер по развитию канала коммуникации, который будет отвечать за разработку, и продвижение и реализацию проекта. Менеджер по внутренним коммуникациям банка окажет организационную информационную поддержку, то есть трансляцию всех этих мероприятий, освещение, на уровне банка и проектный менеджер, который поможет там, контролировать сроки исполнения проекта и окажет тоже организационную поддержку. Как будет как будут подведены итоги проекта, оценка будет проводиться с помощью опроса сотрудников по взаимодействию, она будет проведена перед запуском проекта и после завершения всех мероприятий годовых, опрос именно по качеству взаимоотношений и готовностью приходить на помощь. А также будет измеряться индекс вовлеченности сотрудников, это ежегодный опрос банка, он проходит. На уровне банка и там уже вопрос, относящийся непосредственно к работе сотрудника, его позитивное отношение к компании, готовность там рекомендовать и делать больше, чем нужно.